здравствуйте здравствуйте инстаграмчик дорогой как же давно я здесь не была что на самом деле прям волнуюсь но волнуюсь я на самом деле не только потому что я давно не была в эфире в инстаграме потому что у меня сегодня очень классный гость и такое количество вопросов которые я приготовила я очень волнуюсь чтобы успеть их задать и уместить в этот эфир который у нас сегодня будет я знаю что не все сейчас есть в Инстаграме, поэтому этот эфир мы записываем в хорошем качестве. Это вот у меня тоже микрофончик, видите, для звука и для видео. И м -м, все это потом выложим запись на YouTube. Так что... Те, кто не успел посмотреть в прямом эфире, обязательно пересмотрите потом. Ну и прежде чем я подключу гостью, я немножечко буквально расскажу. Дело в том, что я человек, который постоянно нахожусь в медицинских кругах, и мне казалось, что на поправку вот просто из каждого утюга. Буквально сегодня я пришла в медицинский центр и увидела а, всю стену, увешанную плакатами, и дипломами на поправку. Ну как бы мне казалось, что это мегаизвестный сервис, портал, как угодно можно называть. А как оказалось, когда я сделала вчера по а, в телеграм как оказалось что вообще многие люди в принципе не знают что это такое зачем это нужно и какая в этом польза но я как человек пользовавшийся этим, хочу прямо очень сильно всем все рассказать, ну, вернее, не я, а уже Виктория, которая является сооснователем сервиса на поправку. И мне кажется, что это будет интересно не только женщинам, которые ищут врачей, мужчинам, детям, неважно кому, но и самим врачам, которые, может быть, уже в этой базе есть, а может быть, еще нет. В общем, короче, все, я заканчиваю свою прелюдию и присоединяю а, Викторию. Господи, я уже забыла, как это делается в Инстаграм. Мама дорогая, мама дорогая, как присоединять Ага, вот так, наверное. Вот так. Сейчас, одну секундочку. Сейчас у нас все, все пойдет. The next day. Боже, как я рада вас видеть, ура! Я уже почти да. отчаялась, что у нас сегодня все получится. Ой, слава богу, ура! Да, да, я тоже думала, что я Раз, не справлюсь два, с слышно? вопросом, как организовать. Так, почему-то теперь я вас не слышу. Попробуйте подключить. Раз, два, три. Раз, да, потратить. теперь все работает yes. Сейчас, секундочку ну, Еще, а. ага. да. Да. Да. еще все, разочек Я готов. начну свою речь Третий раз сегодня Я так да. сетовала, что я давно не была в эфире В инстаграм, что инстаграм мне дал такую возможность Целых три раза начать прямой эфир. Вик, значит, что, что сейчас вообще будет, да, и вам расскажу, и девочкам расскажу. Дело в том, что я вчера, да, когда делала пост вообще про вас, я дала ваши фотографии, попросила людей угадать, кто же вы, да, вы видели наверняка. Сначала да. многие писали Wildberries, потом стали писать какие-то другие компании, и у нас был один мужчина, Алексей, один папа, такой постоянный подписчик нашего канала, и участник во всех дискуссиях, Алексей узнал вас. Я вообще не поняла, как он это сделал делал, но он какой-то просто гений, но а, потом, когда я написала, что это сервис на поправку, я-то я, я знаю, вы же для меня из каждого утюга на поправку, ну вот я сегодня пришла в медицинский центр и увешана просто стена дипломами на поправку, я даже фотку сделала, всем прислала. А мне начали писать, да какая это известная компания, да кто вообще знает, мы вообще не слышали, да что там, это что, сайт просто? И, в общем, короче говоря, я обрадовалась, думаю, слава богу, мы же сегодня просто пробьем стену незнания и познакомим людей с крутым, вообще с крутым сервисом и с крутыми людьми. Вот, и сейчас я вас представлю. У нас в гостях... Ура! Виктория Печерская, это сооснователь э, сервиса, наверное, правильно сказать, да, портала сервиса на поправку. А, и, угу. и я, знаете, вчера посидела в интернете немножечко просто посмотреть, что про вас пишут, и ваши цитатки в том числе. И я вот прямо хотела бы сейчас зачитывать, а вы будете говорить, правда это или неправда, <сил> да? Хорошо, <сил> интересно, <сил> да, давайте попробуем. Интернету. Итак, <сил> медицинский онлайн-сервис на поправку был создан в 2014 году в Петербурге, в Петербурге, что важно, с целью сделать медицину проще, доступнее и дружелюбнее чтобы каждый мог быстро найти хорошего врача, сравнить цены на медицинские услуги, прочитать отзывы, записаться на удобное ему время, сэкономить деньги за счет акций, хранить анализы и назначения в одном месте. Все так? Пока кажется, что все правда. Как ни странно, да? Все так. Хорошо, скажите, пожалуйста, с чего вдруг вы, мама двоих детей, решили что вам вообще это нужно, и что вы хотите сделать какой-то сервис, где будут какие-то врачи. То есть как связаны вы были до этого с медициной? Почему врачи? Почему отзывы? Что произошло в вашей жизни, что вас озарила такая мысль? Угу. Ну, на самом деле, мы никак не были связаны с медициной, мы вообще занимались стратегическим управленческим консалтингом. А, вот. И, в принципе, да идея на поправку возникла вот из нашей личной истории, как раз, как вы сейчас сказали, про маму двух детей, ну наверное, как раз-таки я не была бы мамой двух детей, если бы не произошла история в нашей как бы, личной семейной жизни, да, когда как раз вот мы с мужем планировали только первого ребенка, и как-то, в общем, оказалось, что с этим есть определенная проблемы и врачи говорили нет вам поможет только какая-то сложная операция а может и не поможет другие говорили нет обязательно обращайтесь в центр для эко и в общем конечно ну как я думаю многие как раз ваши подписчицы понимают что ну, в общем это такая ну, сложная тяжелая история и, в общем я конечно была очень расстроена и муж и в общем мы не очень не знали что вообще делать а, и после этого ну, появилось у меня желание как-то разобраться глуб глубже в этой ситуации и найти врача. Которую я посчитаю, что это действительно самый лучший специалист в городе, для того, чтобы как-то получить его такое еще одно мнение да, по поводу вот его коллег, насколько он согласен с такой тактикой да, действий в нашей ситуации. И, в общем-то, на тот момент, как раз-таки, не то чтобы было много возможностей смотреть на каких-то агрегаторах, да, отзывов. И, соответственно, я пошла на сайт Little One, да, такой форум политических да, родителей. Да, да. А, да, ну и он до сих пор есть, есть но, флот, тогда но, он был но очень понятно. популярный. Да. И, в общем-то, здесь ну, важно, что, чтобы там что-то найти. Там можно, конечно, найти все практически, но нужно на это потратить очень много времени. И вот многие дни мне пришлось там, в в дебрях всех этих веток обсуждений читать отзывы про врачей. Я их себе собирала в табличку в Excel, систематизировала и сама построила по ним, соответственно, какой-то рейтинг. И вот выбрала так врача, который мне показал, что самый такой вызывающий доверие по вот этой теме. И мы пошли когда на прием к этому врачу. Он сказал, что он считает, что вообще, никаких проблем нету ничего делать не надо и на самом деле он был абсолютно прав и буквально к следующему приему у нас мы уже ждали ребенка и после этой ситуации она нас конечно очень сильно убедила в том насколько вообще важно в жизни человека найти хорошего врача правильного и хотелось конечно с этим что-то сделать и мы как раз уже тогда задумывались о том что хотелось как-то из консалтинга уйти в какой-то реальный бизнес в котором ты как бы действительно помогаешь людям, делаешь какой-то продукт, ну, как раз вот IT-бизнес казалось очень интересно. И вот после этого мы как раз таки решили сделать сайт, на котором будут отзывы о врачах, будут рейтинги, да, чтобы люди могли быстро найти хорошего врача. Угу. И запускали как раз в первое его раз в Питере, собирали отзывы тоже на форумах, агрегировали, строили свои рейтинги. И в первую очередь, конечно, был сайт сначала про таких звездных крутых врачей для сложных случаев. Вот, но ну а потом как раз стало понятно, что все-таки такие ситуации, к счастью, да, какие-то сложные у нас со здоровьем не так часто происходят, а, в общем-то, хороший врач, нормальный да, для каких-то более повседневных ситуаций нам гораздо чаще нужен, и тогда, соответственно, стали уже расширять и, соответственно, базу врачей, и а, запись да, внедрять вот на сайте, да, то есть такие как бы, ну, изменения много произошло с самим продуктом. Про запись мы обязательно поговорим, потому что меня заинтересовал очень один пункт по поводу записи. Врачей. Вот вы пришли, вы, вы создали вот эту историю. Кстати, кто придумал название? Mm -hmm. Ой, это было очень сложно. У нас были тут такие, ну, у нас уже была на тот момент определенная команда, с которой мы вместе запускали. Тут были дебаты, были всякие безумные идеи, всякие мед-лимоны и так далее. Поэтому, в общем, было много. У меня есть даже слайд, такой исторический слайд, на котором, наверное, 50 названий. Вот так что это было такое результаты такого мозгового мозго -штурма. Очень Ну, плюс... Да, ну, плюс мы еще смотрели, какие можно было купить домены, да, потому что все-таки для да. сайта важно название, чтобы был такой адрес, который можно в общем-то как бы приобрести, да, соответственно, ну, тут так совпало все, как ты нам теперь на у меня мед лимон мед лимон не сотрется, теперь будет ассоциация. ну вот и вот хорошо получился не мед лимон, а на поправку и как вы дальше куда вы пошли к врачам, ну то есть например вот как мы изъядали, когда мы начали только там запись экскурсии, да, мы приходили в роддома, говорили, вот мы вот такие, вот мы хотим снять вот так и показать вот это, на нас сначала так смотрели, да, а потом уже, конечно, возникало доверие, все понимали, что всем, в принципе, у всех одна идея, одна цель и одна миссия, так сказать. А как вы, вот как вы, вот приходили к Иванову и Ивану Ивановичу, говорили, Иванов Иван Иванович, а давай-ка ты к нам в базу придешь. Он говорит, а что я с этого буду иметь? Он говорит, а вот мы тебе дадим 3 рубля, или мы с тебя возьмем 3 рубля. То есть как вообще это, ну вот как, как собиралась база, mm -hmm. и как она до сих пор собирается, и на чем основано вот это сотрудничество с врачами, и почему какие-то mm -hmm. врачи есть, а какие-то нет. Вот. Но вообще, когда каких-то нет, это грустно, потому что наша цель, чтобы вообще все врачи, и все клиники у нас были, и мы не хоть как раз таки ну, шли по другому пути, то есть мы не просили информацию непосредственно напрямую у врачей у клиник. И вообще изначально у нас такая была немножко позиция, что нам казалось, что вообще на поправку должна быть максимально независимо от, от клиник, в том числе от врачей, потому что мы боялись, что иначе это будет как-то влиять на нашу объективность с точки зрения рейтинга, отзывов и так далее. И в общем-то, когда на момент запуска проекта мы вообще рассчитывали, что, наверное, как-то монетизировать мы будем на какой-нибудь рекламе, не знаю, от фармацевтических компаний, mm -hmm. и как раз таки принципиально от клиник, там от врачей деньги брать не будем, чтобы как-то это вот не повлияло на нашу объективность. Вот, но в итоге многое изменилось, и мы поняли, наверное, что все-таки вот наши какие-то принципы, да, ради которых мы там запускали, они, в общем-то, внутри нас, и сам факт, как бы как, каким образом мы проект монетизируем, все-таки не может не влиять на это. Вот, и в итоге мы все равно пришли, да, к сотрудничеству с клиниками. Но по факту, в общем, если говорить про попадание там на сайт, да, то полностью мы сами занимаемся этим и до сих пор. То есть у нас есть отдельное наше большое подразделение там, контента, да, мы собираем информацию из открытых источников, сайтов клиник, с каких-то сайтов государственных, больниц, там, с сайтов самозаписи государственных и так далее, о врачах и клиниках. Плюс у нас есть личный кабинет врача клиники, где они могут зарегистрироваться бесплатно, о себе информацию добавлять или изменять. Вот. Но это на самом деле не основное, все-таки ну, значительная часть, большая часть информации, которая сейчас у нас есть на сайте, она нашими сотрудниками, да, без участия, соответственно, клиник или врачей. Ну, то есть ваши сотрудники ищут в интернете, условно видят, хороший отзыв там про Петрова, и пишут Петрову, присылают ему заявку, давай как нам. Ну, нет, мы его добавляем сами, нам не нужно для этого разрешения от врача, потому что даже, во-первых, на момент, когда мы запускали, не было такой ажиотажа по поводу персональных данных, но даже сейчас, на самом деле врач относится к социально значимой профессии поэтому от них не нужно разрешения для того чтобы публиковать информацию об их квалификации стажей опыте это наоборот как бы в принципе по закону о медицине предусмотрено право пациента эту информацию публично видеть вот поэтому на самом деле здесь обычно с большей частью информации ну, нет проблем да. мы не получаем разрешения у врачей мы как бы если мы информацию какую-то видим мы ее добавляем и в принципе вот то есть я работает. могу будучи врачом завтра проснуться и увидеть что я уже есть на поправку Продолжение и порадоваться. Да, да, даже так, так, скорее всего, и будет, то, что, на самом деле, <laughs> далеко не все врачи очень хотят прямо быть на, на поправку, потому что, в общем-то, не всем хочется получать отзывы, отзывы, потому что они не всегда хорошие, uh -huh, да, и поэтому... uh -huh. Может быть, кстати, эта история тоже про отзывы, мы, мы ее обсудим обязательно, но я прям сейчас хочу обратиться к врачам, которые наверняка и, и здесь нас послушают, и в записи. Если у вас еще нет на поправку, ну, welcome, но это же еще <laughs> одна дополнительная зона для того, чтобы вас узнали, ну, как по мне. Вообще, очень... На самом деле, я когда вот вчера так углубилась в вашу компанию, я поняла, что у нас очень много с вами схожего, потому что мы тоже как раз создавали проект для того, чтобы сблизить медицину и людей. Ну, я имею в виду не медицинских людей, пациентов. Mm -hmm. То есть, чтобы вот сделать этот диалог как-то быстрее и конструктивнее. И у вас, в принципе, та же задача, та, та же, мне кажется, основная идея. Хорошо, следующая цитата. В сервисе на поправку утверждают, что это единственное в России медицинское приложение, в в есть возможность онлайн-записи не только в частные клиники, но и в ведущие государственные медицинские центры. Здесь мне прямо очень хочется сразу задать вопрос. У нас, например, uh -huh. есть центр Алмазова, и буквально недавно был пост в Инстаграме, где девчонки писали, там, куда они не могут дозвониться. Вот в Алмазово очень сложно дозвониться. Могу ли я через на поправку записаться в Алмазово к специалисту? Uh -huh. no, точно конкретно прям про алмазовое сейчас не скажу это как что разные клиники да да но базово да здесь наверное вот если говорить про изначально про заявление как таковое да про наличие записи в частные клинике, в государственных приложениях туда думаю здесь ну можно сказать что это правда это такая уникальная достаточно история потому что есть с одной стороны да какие-то проекты, где можно записываться в поликлиники, но мы сейчас говорим скорее в большей степени именно про государственные клиники, там, заведомственные, да, научные центры, вот как Алмазова, да, там, или в больницах тоже есть амбулаторные, да, отделения консультативные платных услуг. То да, мы сотрудничаем с достаточно большим количеством государственных клиник по записи и, соответственно, с частными тоже. Ну, и при этом, как раз, именно сам тот факт, что именно в приложении да, можно записываться, это тоже достаточно уникально, потому что ну, тут, в общем, именно объединение этого всего вместе это ну, не встречается, наверное, в большей части в таком масштабе, как у нас. Да. Ну, это вообще очень круто, потому что многие люди же, как ну, я. Многие люди, я, например, у меня очень активная зона рабочей деятельности жизнедеятельности это вечер это вечер после 8 часов ко мне приливают силы и до 3 часов ночи они мне не покидают так и к чему я говорю к тому что как раз вот после восьми вечера я вдруг вспоминаю что мне нужно было записаться там куда-то в эту клинику или там к этому доктору или еще куда-то а Позвонить я уже не могу, потому что они уже закрыты. И, соответственно, вот эта опция, она получается для таких, как я, ночных людей, очень полезная, потому что можно записаться в 24 на 7, как я понимаю, правильно? Да, да, конечно, в этом и есть основное преимущество вообще онлайн-записи, потому что как раз таки так с нашими пользователями примерно и происходит, что значительная часть записи приходится именно на время, когда клиника уже не работает, там вечером, ночью, кто-то не работает, не все выходные, поэтому да, конечно, это для этого в общем-то и сделано, это очень удобно, потому что на самом деле в куче случаев, для что, к чему это приводит да, у пользователей, у пациентов, что они просто часто очень сильно запускают да, вот свою болезнь и вообще не идут к врачу, потому что когда они могут, записаться, они заняты, на работе, дети, дела, там уже потом вечер уже забыл, потом да. уже клиника не работает, и так, в общем, доходишь да. до состояния, пока тебя уже увезли на скорой. Вот, поэтому, да, конечно, онлайн-запись в этом смысле этого и нужна, и как раз очень ценно. ну уж я не говорю про то, что сейчас, в общем-то, современные люди все меньше мечтают общаться да. по телефону, да. а поэтому да. как бы, когда можно без этого обойтись, это тоже да. большое преимущество. На самом деле, даже вот в отзывах у нас пишут девочки, которые рожали по договору, и в, когда ты режешь по договору, у тебя есть такая опция, скажем так, быть на связи с врачом до родов, до момента родов. Да? И врачи всегда говорят, если ночь, то лучше звоните, не пишите, потому что телефон всегда у нас включен, мы услышим, а сообщение просто тихо, не, не услышит. И девочки в отзывах пишут, я не, не люблю звонить, я терпеть, не могу вообще звонить. Я бы этому написала, я так была рада, что доктор ответил на сообщение, что не, мне не пришлось звонить. Я просто не знала до этого, что оказывается, действительно, вот как-то сегодняшнее поколение уже не очень это любит, вот вы сейчас подтвердили мои слова, но mm -hmm. у меня есть сразу выражение. Ну, а, да, да, да. Ну сейчас можно я бы еще бы просто добавила, что как раз вот про государственные клиники, с которыми, о которых вы начали, да, этот вопрос. То с ними это тоже особенно актуально, потому что там часто, конечно, и дозвониться вот как раз довольно-таки сложно. Можно висеть там часами, запись не в тот день, там только с 9 утра и так далее. Поэтому там это да. еще больше, конечно, актуально становится. Круто. Клиника, я бы сказала, тоже не во всех работает, прям очень гладко, но в плане колл центра или администратора. И не во всех, В то же время одновременно и пациентов принимает, и чеки пробивает, и еще там отвечает кому-то там про запись, поэтому тоже это как бы время экономит. И вот это первое касание с администратором иногда может отбить охоту вообще записаться в эту клинику, а у вас получается, что мы минуем эту такую зыбкую зону. Возражение у меня сразу вот девочки написали мне, что как же быть? Врачи часто меняют клиники. Ну, например, опять же, если связать с роддомами, то ротация достаточная. Особенно последние два года была прям прям такая, нормальная. Как в таком случае, с какой периодичностью обновляется ваша база данных? То есть врач уже не в этом роддоме работает, не в этой клинике, а в другой клинике. Я к ней записалась, я приезжаю, а там уже ее нет. Вот как это происходит? Ну да, здесь, смотрите, я читала этот комментарий. Тут, конечно... Надо понимать, что ну, вот сейчас на, на поправку порядка 600 тысяч врачей. Да, 600 тысяч? 600 тысяч. Да. И, да, и поэтому, ну, и в принципе, это как раз таки связано с тем, что наша вообще изначальная идея, миссия, чтобы у нас были все там врачи, все клиники в тех городах, в которых мы присутствуем, для того, чтобы как раз люди могли написать отзывы а, и иметь вот эту какую-то прозрачность информации, стоит к этому врачу идти в эту клинику, не стоит и так далее. То есть у них не далеко не у всех, конечно, есть как раз онлайн-запись, но с точки зрения именно рейтингов, отзывов, то они все должны присутствовать, чтобы человек мог его просто найти и написать о нем отзыв. Вот, поэтому, конечно, такой массив информации как бы, обновлять очень нелегко. Поэтому, скажем так, что вот те врачи и клиники, да, с которыми мы сотрудничаем, именно, где есть онлайн-запись, да, то там, конечно, мы стараемся максимально актуальную информацию поддерживать, мы за нее отвечаем. Во-вторых, мы, в том числе с большинством этих клиник, когда вы видите да, запись в конкретные окошки, то это значит, что у нас есть интеграция с информационной системой клиники, и со многими из них соответственно, мы прямо в реалтайме получаем в том числе актуальную информацию и по врачам, которые уже там не работают, по ценам услугам, то там, конечно, все на порядок лучше. Но если говорить, конечно, про врачей клиник, с которыми мы не сотрудничаем, то там, конечно, может быть информация не самая актуальная, потому что здесь ну, мы получаем скорее обновление по ней, да, какое-то делаем, если, например, вот у врача приходит отзыв, то в этот момент наша служба модерации она обновляет обмоляется. информацию, где места работы, да, по врачу новые смотрят и так далее или если соответственно сами пользователи пишут, например, сообщают о какой-то неточности, что они увидели, что здесь врач работает там в другом месте. Или третий способ – это вот как раз если сам врач или эта клиника зарегистрируется в личном кабинете и будут про себя эту информацию обновлять. Вот. Но в остальных случаях, конечно, там как бы, ну, может сильно с большой задержкой происходить какое-то изменение, да? вот как раз там мест работы там врача. Поэтому здесь, конечно, есть определенная специфика, да, это наши в том числе, в некотором смысле, репутационные риски, потому что, конечно, пользователи, особенно когда они приходят не на сайт, а, например, в приложение, то они воспринимают, что вот это ваш продукт, раз вы говорите, что врач здесь работает, значит, так вы должны 100% да. нам гарантировать, но, но пока… Ну, в общем-то, мы не готовы от этого отказываться, потому что кажется, что сам факт того, что этот врач у нас будет, о нем можно будет написать отзыв, узнать информацию, да, и рейтинг его увидеть, это кажется важнее все таки что чем то, что в каких-то случаях у него кажется там неактуальное место работы. Вот, поэтому, да, к сожалению, ну, такие моменты бывают. Бывают. А как понять, что... какой процент у вас... Вот по Питеру сейчас возьмем, да, из... Ну, не знаю, сколько в Питере врачей. Если 600 тысяч по России, сколько на Питер приходится? Ну, в... В Питере, врачей, я думаю, что, ну, давайте, ну, э, скажем, на скидку. думаю, что, ну, на ну, давайте 20 тысяч примерно. 20 тысяч, вот будет 20 тысяч врачей в Санкт-Петербурге. Какой процент из этого, э, это врачи клиник, с которыми вы сотрудничаете, у которых очень быстро обновляется база, а какой процент это таких самопришедших? А, нет, знаете, даже кстати, не 20 тысяч, я думаю, 200. Я думаю, 200, тоже, я, 200, 200 я тоже, я да, Питер, так, Питер, Если возьмем Питер, я думаю, что с Питером и Москву вместе возьмем, то где-то 150-200, я думаю. Но у нас, я думаю, что по этим городам, вот именно по большим, да, понятно, по миллионникам, ну, я думаю, что процентов 10-15-20 максимум охват будет врачей, в которых в можно будет записываться, да. А, ну, соответственно, в маленьких городах сильно меньше. Вот. Ну, поэтому ну, я думаю, что порядка, ну, в пределе до 20% от врачей вот, в миллионниках да, могут быть у нас, соответственно, с онлайн-записью и с актуальной информацией. Угу. То есть 20% это актуальная информация, остальное надо да. все-таки перепроверить. То есть я могу записаться да. там в ночи, к примеру, а утром все равно попробовать перезвонить в клинику, как минимум понять, клиника жива, не жива. Не-не, а, не, вы и... к ним просто не сможете записаться у нас в этом случае. в этом случае здесь как... То есть к этим врачам записи у нас не будет. Ну, точнее, как бы у них будет телефон клиники, в которой мы... Он, этот врач работал на момент, когда мы эту информацию собирали. Например. А -а -а. Но, соответственно, онлайн-запись, конечно, не будет. Онлайн-запись есть только по клиникам, с которыми мы сотрудничаем. Вот. Где мы, соответственно, эту информацию ограничиваем. Все, да? вот, вот. Я к этому. То есть получается, если я онлайн-запись вижу, значит это проверенная информация, значит все, все нормально, клиника работает, врач работает. А если нет онлайн-записи, тогда у меня вопрос, что этот врач может уже не работать в том месте, где написано. Вот, все, да. теперь мы прояснили для меня ситуацию. Uh -huh. Спасибо. Uh -huh. а, вот девушка нам тут пишет, что а, не пользовалась вашим сайтом, а чем он отличается, чем там отличается онлайн-запись от записи на сайте Горздрав? Ну, на, за... на, на Гурздраве, насколько я понимаю, все-таки в первую очередь это запись в поликлинике. Да? Uh -huh. у нас записи в поликлинике сейчас нету. Вот, ну, соответственно, у нас именно записи в частной клинике. Или если вот государственные клиники, о которых мы с вами говорили, то это именно запись на платный прием. Да, соответственно, можно пойти там, в консультационное отделение, например, какой-нибудь больницы, какому-нибудь хорошему врачу, зав. отделением, хирургу и так далее. Платно, да, тогда, соответственно, ну, вот если эта клиника с вами сотрудничает, ему можно будет записаться. Соответственно, на Гурздраве там это скорее запись по ОМС. Угу, угу, Все, поняла. А, но помимо того, что у вас же просто можно записаться к врачу, у вас же еще можно, вот как там, вначале-то я зачитывала, что и акции какие-то от клиник получить и э, выбрать, то есть вот я, например, забиваю невролог и как, могу выбрать, кто из неврологов там по цене меня устроит и по внешности. Uh -huh. Да, да. То угу. есть еще, еще вот эта история да. на Гурздраве, мне кажется, такого, наверное, сложно будет сделать. Не, ну, конечно, не, ну, понятно, что ну, на Гурздраве вообще в целом про УМС, поэтому там, соответственно, цена да. вообще не актуальна. Но здесь вот важный момент, который вы затронули, потому что мы начинали с врачей, да, и все было про врачей, но потом, через какое-то время, мы также, вот у нас появилось большое направление бизнеса, именно как связанное с услугами медицинскими, и сейчас, на самом деле, это, ну, прям существенная часть людей именно ищет, не врачей, да услуги у нас у нас сейчас я думаю тоже здесь в принципе мы такие одни из лидеров, у нас справочник 5000 медицинских услуг, по которым можно, соответственно, сравнивать цены, увидеть, в каких клиниках вообще в принципе это делают, потому что, ну, здесь немножечко уже, да, другие а, задачи мы решаем, потому что в этом случае, наверное, когда человеку нужно сделать какое-то конкретное, не знаю, мед, если обследование или какой-то анализ, или какую-то услугу, процедуру, то там, конечно, уже там рейтинг, отзывы, наверное, не так сильно важны, но как раз важно понимать, где это вообще делают и сколько это сколько стоит. Сколько это стоит. На самом деле, да, потому что у нас сейчас, ну, вот на эти 5000 услуг больше миллиона цен на сайте собрано которой как раз можно смотреть сравнивать и просто ну часто не знаю цена на одну и ту же в принципе не знаю услугу может отличаться в два раза да. просто в зависимости от там ценовой политики клиники конкретной и в общем-то часто это в общем большой это очень большая экономия и не такая может быть там большая разница с точки зрения там качества да непосредственно может быть даже и не быть ее вообще а как бы деньги и деньги большие Класс. Хорошо. Следующая ваша такая вот большая область, про которую мы уже чуть-чуть начали говорить, это отзывы. И здесь я прям вашу цитату сочетаю. Отзывы это ядро сервиса на поправку. Да? А, ну вот я, я уже в каком-то в каком-то из подключений, уж не помню, пока, пока у нас тут технически решался вопрос, я говорила немножко про отзывы, что а, я вот очень горжусь нашим пластом отзывов. У нас каждое воскресенье приходят отзывы от девушек, потому что а, во-первых, у нас есть определенный план, по которому этот отзыв составляется. Во-вторых, это только люди, которые живые, реальные, это не анонимные отзывы. И в-третьих, я как бы во взаимодействии с авторами отзывов для того, чтобы определить, а, у меня есть какое-то подозрение, что, например, рекламный отзыв, я задаю дополнительные вопросы, и если это отзыв рекламный, то, в общем-то, человек сливается, и, и все. Ну, то есть вот прям я очень четко их модерирую, отслеживаю, чтобы это была действительно правдивая история людей. Как это происходит у вас? Кто как это модерирует? Вообще, насколько... Ведь у нас есть, помните, пару лет, ну, года 3-4 назад была такая история, что агрегаторы набирали прям людей, которые писали отзывы, да, набирали, клиники набирали людей, которые просто писали отзывы. И, соответственно, есть некое недоверие, не буду скрывать, у меня тоже, да, я открываю какой-то агрегатор, читаю отзывы. Ну, вот так я где-то, конечно, верю, где-то не верю. Ну, то есть это написали, это купленные условные отзывы, да, или это честные? Как, как вы над этим работаете, и как вот мы, вы можете э, на основании чего сказать, что у вас реальные отзывы? Mm -hmm. Да, это моя прям <смех> самая любимая тема. А когда мы запускали вот наш проект, то как раз нам казалось, что вот главная проблема – это что людям сложно найти вот отзывы да, о врачах то, в общем-то, когда мы запустили проект, мы поняли, что вообще-то на самом деле главная проблема – это как найти настоящие отзывы. Потому что когда ты перестаешь быть форумом, да, понятно, на форумах, там просто найти их довольно сложно, и вот в этих их расплетениях, там всех этих веток обсуждений и так далее, конечно, там туда не доходят, как правило, в таком большом количестве недостоверные отзывы. Когда ты становишься такой структурированной площадкой, где есть понятные страницы там конкретных врачей, конкретных клиник, туда первое, что с нами После этого произошло, естественно, что значительная часть этих врачей и клиник пришли к нам с одеждой написать сами о себе, пришли их друзья, родственники, и в общем, да, и стало понятно, что это вообще большой бизнес, в общем, биджи отзывов за 5 рублей копирайтер пишет да, отзывы. А, так что здесь и вот тогда стало понятно, что главная как бы, задача на самом деле, которую мы типа, должны решать, это как, в общем-то, отфильтровывать все эти не, отзывы ненастоящие, и мы на это на самом деле потратили и до сих пор сейчас тратим большое количество усилий, у нас отдельный специальный отдел модерации, все отзывы мы сначала проверяем по техническим параметрам, там порядка 30 разных автоматизированная идет обработка, и потом каждый отзыв ручную проверяется, то есть у нас... Пре-модерация, то есть никакой отзыв не появляется на сайте, пока его не проверит модератор вручную. А дальше, соответственно, если есть какие-то сомнения по конкретному отзыву, то точно так же, как вот вы привели да, пример про вашу практику, тоже мы стараемся связываться с пользователем, запларашивать документы, подтверждающие визит. То есть это, конечно, остается конфиденциально да, внутри нашего отдела модерации, но как бы мы через это пытаемся проверить, какие-то отзывы. Также изучаются даже там, профили в соцсетях людей, которые отзыв оставляли и так далее. То есть очень много. У нас прямо ну, модераторы, это такая такое наше внутреннее детективное агентство, которые могут найти кого угодно и вычислить любые Круто. нестыковки. Вот. Ну и просто могу привести, как, ну вот такие факты, что когда мы запускали, в начале первое вот время у нас мы где-то блокировали 25% отзывов о частных клиниках, и врачах частных клиник, то есть каждый четвертый отзыв был недостоверный. Они у нас, вообще наша политика такая, что отзывы, которые мы считаем недостоверными, мы не удаляем с сайта, они продолжают висеть у нас с пометкой, что этот отзыв заблокирован по причине того, что он подозрительный, да, возможно, он недостоверный. И, соответственно, такие отзывы влияют на рейтинг клиника врачей, то есть они их понижают. Чем больше доли от всех отзывов заблокированных, тем ниже рейтинг. И это такой достаточно важный на самом деле механизм, который вообще позволяет немножечко останавливать да, врачей клиник чтобы они не пытались бесконечно взломать нашу систему модерации потому что ну, не получилось с одним отзывом получится с другим да, вопрос количества вот, поэтому ну и кажется что и для пользователей тоже это очень важно. Потому что, видя, например, у нас какую-то картину по конкретному врачу или клинике, какой-то, например, не, не очень хороший рейтинг, потом приходя на какую-то другую площадку, где нет такой системы, например, модерации, то они могут уже как бы тоже эту информацию для себя учитывать, да, и уже там более критически относиться к восторженным позитивным отзывам. Вот. Но сейчас из важного, сейчас доля такая, вот таких отзывов снизилась, у нас где-то порядка 10% блокируем, потому что все-таки клиники, врачи уже знают, что на поправку так не работает. Бесполезно. А, ну, меньше, да, стараются заказывать к нам отзывов и писать, потому что, в общем, чревато, да. Но смотрите, есть заказные отзывы со знаком плюс, когда я хочу про свою клинику или про своего врача сказать хорошо, но есть же заказные отзывы со знаком минус, и это тоже есть, когда я наоборот хочу опорочить, какого-то врача или какую-то клинику. Как в этом случае? Они у вас вызывают подозрения? Вы тоже их вот так же там, своим детективным агентством разбираете? Ну, во-первых, да, мы, конечно, проверяем все отзывы, положительные и отрицательные, но, честно, вот на самом деле на семинарах представители клиник тоже чаще всего такой вопрос задают нам, а как же вот это отзывы, которые нас кто-то пытается порочить. На самом деле, за нашу практику такие, да, такие отзывы бывают, но их намного, на порядок несопоставимо меньше, чем с положительными, да, фейковыми отзывами. Почему? Ну, потому что на самом деле, ну, понятно, это как бы усилия, деньги и так далее. То есть, какой смысл, то есть, ты можешь, понятно, вложить их в продвижение себя или вложить их в вычернение какого-то, например, конкурента, когда на самом деле ну, рынок медицинских услуг, он такой ну, достаточно разрозненный. То есть нет такого, что вот мы тут две клиники, и мы друг с другом конкурируем. Ну, то тогда надо писать про все клиники города, да, и какой смысл. На Согласна. самом деле, я бы сказала, что, знаете, такие истории, которые, ну, более, ну, которые мне так приходят на память, как правило, были скорее связаны больше с какими-то личными историями, когда там, не знаю, какие-нибудь два врача такие идейные конкуренты друг с другом, или, например, они были там партнерами у них была одна клиника, потом они там разругались, разошлись, и там, как правило, все-таки или там муж с женой развелись, и жена uh -huh. пишет что-нибудь там про мужа, то есть, ну, такое бывает, но это скорее чаще больше такое не бизнесовое, а какие-то личные истории, когда вот ну чувство у кого-то задето, и он хочет как-то разобраться с согласно, Согласна, со согласна. Ну, вот, например, сделали такое, вот вижу я вот про себя отзыв, прям, ну, знаю, что враг, врагинь какой-то написал про меня, и что мне делать? Я должна как-то к вам обратиться, сказать, что, ну, вот посмотрите, пожалуйста, товарищи на поправку, это очернение меня. Или как? Я просто смотрела, опять же, что у вас даже были судебные тяж... насколько пишет интернет, не знаю, да, что компания трижды выступала в качестве ответчика в арбитражных судах по делам, основание которых был отказ от удаления негативных отзывов со стороны э, сервиса. То есть вот, вот как это, как, как, с одной стороны, я понимаю людей, если, например, какой-то врагинь меня очернил, с другой стороны, я понимаю вас, потому что, может быть, отзыв на самом деле правдивый, а там клиника хочет себя обелить. Вот. Да, вот. Но, но смотрите, мы отзывы по запросам клиник не удаляем, а, да в клинике и врачи могут обращаться и регулярно это делают в вот нашу службу модерации с тем чтобы оспорить тот или иной отзыв предоставить какие-то аргументы ну, модерация там, в общем то на своих основаниях это может как бы, рассмотреть и понять есть ли тут какие-то дополнительные вводные. Вот. но это не так часто бывает когда оттуда там появляется прям дополнительная информация как правило ну в общем понятно что про любой негативный отзыв в клинике будут писать что такого пациента у нас никогда не было там, и так далее а, вот. но по поводу судов да безусловно это как раз таки наверное единственная ситуация практически при которых мы все-таки вынуждены иногда некоторые отзывы удалить, потому что, ну, когда есть предписание суда. Там, как правило, то есть мы действительно ходим в суд, и три случая, это вот это, это неправильная не, не фактическая информация, что их не три. А, да, мы регулярно бываем в судах с попыткой отстоять наши отзывы, но там, как правило, зависит, в общем, от того рактовки судьи, то есть, если он воспримет информацию, написанную в отзыве, как утверждение о факте, а не субъективное мнение, то, соответственно, он будет предписывать нам а, вот этот отзыв снять. То есть, если в отзыве написано, что, не знаю, врач взял у меня взятку, то, соответственно, такой отзыв, к сожалению, если ну, в суде нам не будет не отстоять, потому что нужно это доказывать непосредственно, потому что это уже некое преступление, да, которое утверждается. Но если там будет просто написано, что мне врач не понравился, показался некомпетентным, и это как бы показался, да, потому что это мое мнение, то в таком случае такие отзывы, соответственно, мы отстаиваем, даже проводим биологические экспертизы там для суда и так далее. Вот, но, наверное, ну, так, да, да, врачи с клиниками используют, в общем, разные способы и попытки на нас давить. У нас было много разных историй, нас минировали, наш бизнес-центр, где находится наш офис. А, да, и врача потом задержали. Вот, и другой, другой врач заказывал дидос-атаку на наш сайт и на наши личные телефоны, и на наших родителей по ночам там нам звонили и так далее, вообще, с попытками, угрозами и прочим. Так что здесь, в общем, а, разные бывают ситуации, но мы, э, в общем, в принципе, боремся до последнего за каждый отзыв, и, в общем-то, здесь, ну, да, я думаю, что наша служба модерации беспрецедентно работает с точки зрения аналогов, я думаю, нет, никто так не борется за частный отзыв. Обалдеть, это, это правда сейчас очень такие удивительные вещи. А скажите, пожалуйста, как вообще вот, ну, например, вы с клиникой вошли в рабочие отношения, да, то есть уже уже сотрудничаете, и вдруг приходит на эту клинику плохой отзыв. Вы его, естественно, ну, как бы выкладываете, и дальше клиника приходит к вам и говорит: Так мы вообще-то вам тут деньги несем, а вы тут про нас отзыв. А ну-ка, удаляйте, или мы от вас уйдем. Бывает такое? Да, прекрасный вопрос. Регулярно. Но, это, но у нас, в принципе, вообще договоренность, что, конечно, менеджеры по продажам, по сопровождению клиник регулярно пытаются приходить в отдел модерации с такими вопросами. Но, естественно, наши модераторы, в общем-то, непреклонные. И, к сожалению, иногда... То есть иногда удается как-то ну, договориться с клиникой, объяснить им, что смотрите, ну вот эта ситуация, там, не знаю, вы с ней, допустим, не согласны, напишите ответ на этот вот. отзыв, да. осветите свое видение да, происходящего, это важно для там, ваших клиентов, которые другие будут читать, и в том числе, на самом деле, вот, ну, если говорить так, есть много зарубежных, в том числе исследований, которые говорят о том, что вот такой образ компании, про который есть только положительный отзыв, он на самом деле не очень позитивно абсолютно потому, на Чувствует подвох. подвох. А Конечно. если есть как бы, ну, небольшое количество какое-то, в принципе, как критических а, отзывов, но при этом есть ответ от а, самого от представителя этой компании, официальный, который адекватный, конструктивный, и в том числе, например, а, показывает, что вы услышали, вы приняли к сведению, приняли какие-то меры, то это всегда наоборот только в плюс. Потому что он показывает, да. что вам не все равно, что вы улучшаете свой бизнес, что вы слышите своих клиентов. Но пока, к сожалению такая позиция не находит прям большого радостного отклика, в сожалению, представителей клиники вообще российского бизнеса, да, но мы пытаемся внести это, в общем <связать> к ним эту культуру, вот. Но в принципе, да, мы не снимаем. У нас были такие ситуации, когда нам приходилось отказываться от контрактов с клиниками, когда они нам говорили, что если вы не уберете, мы не будем с вами работать. Мы говорим, ну, к сожалению, значит, ну, не будем работать. Иногда, но понятно, что бывает, знаете, ситуации, когда там, не знаю, в клинике главный врач и про него приходит отзыв, как не знаю, он представляет как пациентки на приеме. Ну, понятно, что после этого они говорят, что мы не можем с вами работать, ну, как. Здесь ну, в таких случаях мы не работаем, к сожалению. Иногда они через какое-то время возвращаются. Потому что мы надеемся, что, в общем -то, наша задача. Ну, на поправку всегда, наверное, в большей степени было про то, что мы на стороне пользователя. И поэтому мы рассчитываем, что если пользователей будут все у нас, то, в общем-то, клиники, ну, тоже для того, чтобы с нашими пользователями взаимодействовать, тоже придут к нам. Как бы, поэтому кажется, что за нами в этом смысле будет. Да, да, я, я с вами очень согласна по поводу вот этого диалога. Я всегда очень сильно хочу, чтобы этот диалог был, потому что действительно отзывы, с одной стороны, это очень классно, а с другой стороны, это такая немножко односторонняя позиция. И получается, что у врачей нет возможности... Показать свою сторону, объяснить свою сторону И вообще ситуация же может быть совершенно разной Пациент это воспринимает по одному, врач по другому Ну, естественно, мы не говорим сейчас про приставание, конечно Не, не про то, что за гранью, да И у меня был один случай с родильным домом Когда девушка выложила отзыв у меня на, на канале Отзыв был прям негативный И э, к моему вот прямо... К моей радости большой. Родильный дом сразу отреагировал, и они написали, что даже отстранили на какое-то время, там, не помню, кто это был, Шерка, медсестра, в общем, кто себе позволил там какое-то неправильное действие, отстранили даже от работы. И, что самое удивительное, что вроде как отзыв был очень плохой, и казалось бы, сейчас я начну писать, да я никогда в этот роддом не ногой, А все стали писать, роддом так отреагировал, классно, я раньше к ним не хотела, а теперь я к ним пойду, потому что они так за своих пациентов горой, они такие молодцы. Поэтому вот очень хочется обратиться просто к к клиникам, к родильным в очередной раз. Пожалуйста, отвечайте на отзывы. Я понимаю, что иногда очень обидно читать про себя какую-то э, не очень приятную информацию, которая на самом деле может быть и не была, но э, диалог все равно лучше выстраивать. Вот. Еще последний пункт, буквально про агрегатор наш с вами, да, про да, поправку, про, про первую часть. Я вот как раз сегодня была в медицинском центре, да, говорила, и там вся стенка увешана дипломами. Диплом на поправку, на поправку там врачу такому-то, клинике, это, это, это. как эти вообще дипломы выдаются, кем, кто, эти судьи, которые присуждают оскар Ну, но на самом деле у нас нет наверное, такого как судьи мы уже несколько лет проводили такую как акцию до премию премия выбор пациентов на поправку и этой клиникам и врачам выдается такой диплом по результатам года да, он основывается на отзывах на нашем сайте, соответственно. То есть это в принципе врачи и клиники с определенным рейтингом да, хорошим там от 4 баллов да, и соответственно с определенным количеством отзывов за этот год. И, соответственно, дальше вот мы всем такой э, ага. диплом выдаем, как некий такой знак качества, да, как выбор пользователей на поправку. Ну, вот по врачам могу сказать, что где-то один ну, процент врачей только с нашего портала, вот он получает они такой диплом. Да? То есть это не прям такая Не всем история, раздаётся. Что прям Всем выдаёт, да? Понятно. А есть, кстати, какое-то количество лимитированных отзывов под одним врачом, например, или под одной клиникой? А для вот этого диплома? Нет-нет-нет, не для диплома, а просто для, ну, количества, там, врач Иванов, и у него 58 отзывов, а у Петрова 3. А, или вы в какой-то момент скажете, так, Иванов, все, хватит, мы больше не публикуем, потому что вот пока у Петрова не будет 50, мы тебе не дадим еще два. Не-не, мы, конечно, наоборот, нам интерес, чем больше, тем лучше, но потому что это все равно в каком-то смысле показывает так или иначе популярность нам врача или количество людей, которые о нем хотят что-то сказать, поэтому нет, конечно, мы всегда заинтересованы, что чем угодно. больше отзывов, тем лучше. Прекрасно, мы поговорили про основную часть, которой хотя бы вот эту часть пациенты знали. Не все, но 50, вот в Инстаграме я делаю опрос, у меня 50% ровно знали, 50% не знали. Но второй этап нашей с вами беседы будет про ваш сервис, который я, например, готова прямо очень-очень кричать о нем и дарить э, вот эту подписку своим друзьям на праздники, потому что это крутая тема, с которой я лично познакомилась, но про нее вообще люди не знали. Вот прям вообще я была очень удивлена. Опять же, я сужу по себе, я знаю, значит, это известно. Ну, в общем, корону надо снять и отложить и, в общем-то, вернуться в мир. Так вот, сейчас вкратце расскажу историю. Да, Я в прошлом году решила попробовать онлайн-подписку сервиса на поправку. Мы сейчас расскажем, что это такое, но если вкратце, то ты покупаешь безлимитку и можешь постоянно взаимодействовать с врачами. Я по натуре немножко бываю ипохондриком, и мне иногда надо вот спросить, там, не знаю, вот -вот, что со мной, я жить буду или уже все. Ну вот как бы так. Я чисто для такой вот истории себе взяла эту штуку. И мы поехали с супругом в Турцию в отпуск, и вдруг я поняла, что со мной что-то происходит, что-то непонятное вообще, такого в жизни никогда не было. А я, естественно, быстро написала, это уже был вечер, мы сидели на остановке, вот, я, значит, пишу врачу на поправку, гинекологу, говорю, «Слушайте, вот у меня какие-то симптомы, что это?» Она говорит, ну, вот по симптомам там, задала мне дополнительные вопросы, говорит, это, в общем-то, скорее всего, приступ цистита, у меня никогда этого не было, и я вообще не понимала, что это, то есть, ну, мне хотя бы надо было понять. Говорит, вот вам значит вот такой-то препарат, так-то принимать, все. Аптеки к этому времени все закрыты, я не знаю уже, что с этим делать. И в общем, в итоге мне стало плохо, мы поехали к врачу местному. Действительно, все подтвердилось, мне именно эту, эти же таблетки вручили. И все помогло, все классно. Но в чем а, здесь была основная вообще суть? В том, что я... Боялась, я не понимала, что со мной происходит. И с помощью вот этого вот сервиса я успокоилась. То есть я поняла, что со мной. Я уже знала, что мне делать дальше. И, в общем, вот этот первый страх, он снимается. И это просто потрясающая вещь. Это называется, как я знаю таким словом современным – телемедицина. Вот скажите, пожалуйста, когда вы вообще в это вошли, как это произошло и а, насколько это вообще законно? Потому что а, было очень много возражений на эту тему, мы тоже про это поговорим. Что это, с чем едят и почему? Mm -hmm. Ну, смотрите, телемедицина, да, в принципе, любое там дистанционное какое-то взаимодействие, это телемедицина да, и отправка в принципе, там, не знаю, анализов, снимков для расшифровки. По электронной почте тоже в -то, телемедицина. А -а -а. И могут быть, понятно, консультации с врачами в, в разном формате. Да, по видео, по аудио там, или в чате, как у нас. Вот Мы а, в общем -то, не один год думали про телемедицину, потому что ну, такая, в общем продолжает быть достаточно модная, да, хайповая история. Все как как бы, инвесторы, компании, многие на рынке об этом говорят. Что все за телемедицины будущее, всем нужно срочно в телемедицину. Но мы несколько лет как бы думали про это направление и как-то отказывались все время, потому что ну, понимали, что в общем -то, наверное, надо достаточно много ресурсов для того, чтобы начать этим заниматься. И были у нас, в общем какие-то другие планы ну, стратегического развития в в тот момент. Вот, но потом уже начался, когда ковид и стало понятно, что уже люди настолько привыкли онлайн дистанционно получать все услуги, и, в общем-то и консультации врачей тоже, что наверное уже все-таки время пришло, можно больше наверное не откладывать. И, соответственно, вот мы запустили летом этого прошлого года свой телемедицинский проект. Здесь, наверное, вот сразу хотела бы сказать, потому что вот комментарии, да, видела вот от ваших пользователей. Из важного, что в данном случае на поправку здесь не выступает агрегатором, мы, соответственно, здесь. В данном случае мы непосредственный оператор, да, то есть мы та компания, которая оказывает вам эту телемедицинскую услугу, что это значит, да, что у нас вопрос про законность, да, и так далее. То есть у нас есть своя клиника, в которой, у которой есть лицензии на каждое направление, то есть специализации, по которой мы консультируем, по которой все наши врачи, это сотрудники нашей компании, вот этой нашей клиники, да, то есть они у нас все трудоустроены, то есть здесь никаких сторонних представителей никого нету, да, то есть все врачи мы их сами отбираем, обучаем, контролируем и так далее. И поэтому, соответственно, непосредственно на поправку, да, в этом случае эту услугу вам предоставляет, гарантирует ее качество и несет полную ответственность с этой точки зрения, как и клиника, в которую вы приходите, очно. Потому что на самом деле, опять же, при покупке у нас подписки, и вы в таком онлайн-режиме да, подписываете такой договор, оферту на предоставление медицинских услуг. То есть здесь да, все как бы серьезно. Все законно. Же, очно. И все законно да. Класс! Это прямо очень хорошо. И мы сейчас давайте вот по, по пунктикам это разберем. Первая, опять же, фраза из интернета, что у доктора вот этого сервиса проходит тщательный отбор. Лишь 3% успешно выполняют медицинское тестирование и попадают в команду. У врачей нет планов продаж и премии за назначение ненужных обследований и лекарств. Очень правильная фраза, потому что сразу убирает много вопросов. Это на самом деле так, всего 3%? Ну, на самом деле, мне кажется, даже два. Ну да, да, очень много. А вообще, в принципе, сейчас, мне кажется, телемедицина особенно очень популярна у, среди врачей. И все врачи хотят так или иначе, как-то, ну не все, но очень многие, приобщиться и получить опыт работы в телемедицине, ну, потому что тоже, в общем-то, им хочется как-то свободнее управлять своим временем. Да? Многие врачи тоже там мамы с детьми, например, и это, конечно, очень да. удобная такая работа. Поэтому мы регулярно получаем большое количество запросов именно от врачей, что мы хотим у вас работать. И, в общем-то, можно выбирать это такая в принципе привлекательная работа для многих врачей вот поэтому да и мы очень серьезно отбирали я в этом вижу большое преимущество на поправку до да, нашего телемедицинского сервиса Потому что ну, многие компании, предоставляя эти услуги, они это делают за счет ну, чужих врачей, да, например, каких-то клиник-партнеров. А здесь нужно понимать, или вот как раз да, кто-то комментировал по поводу того, что клиника, например, у них вызывает больше доверия, когда предоставляете да, да, да. медицинскую консультацию. То я бы здесь скорее, наоборот, ну, скажем, поспорила бы да, с этим тезисом, потому что на самом деле все-таки медицинская консультация имеет свои особенности. И надо сказать, что врачи, ну, во-первых, делятся на две большие группы, да, то есть есть врачи, которые, наоборот, считают, что вот там телемедицина это так перспективно за ней будущее, мы хотим в этом участвовать, а на самом деле гораздо большая часть врачей считает, что, например, это какая-то профанация, шарлатанство, вообще как возможно это невозможно так лечить людей, и они очень скептически относятся. И очень часто получается, что в рамках ну, такой обычной классической клиники да, с очными приемами вот врач сидит на своем приеме, в промежутках в те же самые условно слоты ему там вклинивают какие-то онлайн-консультации, он вообще к ним относится с огромным скепсисом и базовая консультация сводится к тому, что приходите в клинику, и что я вот тут могу вам сделать, зачем вы тут мне звоните, пишите и так далее. И, кажд... и поэтому, в принципе, это как-то ну, в каком-то смысле, конечно, девальвирует сейчас эту услугу, часто что люди, сталкиваясь с такой телемедициной, потом у них складывается впечатление, что вся она вот как бы примерно так и выглядит, но на самом деле это скорее просто ну вопрос, что как бы, подходы да, и оказание, что очень... мы специально вращаемся берем тех, которые, во-первых, в телемедицину верят и хотят ей заниматься, во-вторых, мы их специально учим, потому что особенности взаимодействия онлайн совсем другие да, с пациентом, а уж не говоря про то, что у нас при этом еще и не видео, да, а чат, и здесь да. очень важно в каком формате, как вообще в принципе вести там, опрос да, пациента, как получать с него максимальную информацию о его там, состоянии, да. то есть это все нужно уметь и хотеть делать. Вот. поэтому я бы говорила о том, что важно все-таки, когда это специализированный сервис, и вот мы специально, осознанно не рассматриваем варианты каких-то аутсорсинга да, врачей, привлечения из других каких-то клиник и так далее, потому что у нас все построено по нашим своим процессам, стандартам, обучению, и все врачи у нас работают вот, чисто в нашей компании, но ну, кто-то из них совмещает еще в каких-то очных клиниках, но тем не менее это одно из их основных мест работы. Ну, соответственно, значит, у них хорошая заработная плата, если они могут работать только в одной клинике mm -hmm. у вас. <смех> <Я> делаю вывод. <смех> это, это, это просто да. тоже важно. Хорошо. А врачи работают из всех городов, вот, где вы присутствуете? Или только, например, Петербург? Если я купила подписку в Петербурге, то у меня будут только питерские врачи, если в Москве, то московские. А, ну, базово здесь не, не играет роли для пользователя, где находится врач, потому что как бы он же пользователи по всей России, да, врачи. По всей да, России. Они, да. Mm -hmm. А есть какие-то звездные врачи, топовые, и, например, какой-то вариант э, премиум подписки, где я могу с кандидатом медицинских наук или с профессором общаться, а вот по обычной подписке я могу просто с хорошим доктором? Mm -hmm. Ну, это такой тоже очень интересный вопрос. На самом деле у нас, конечно, таких прям докторов медицинских наук и таких зубов нету в подписке. Я бы сказала, что это, конечно, мне видится как такой э, другой, другой сервис, да. и очень Выглядит он интересным с точки зрения пользователя, да, потому что я понимаю, что вот именно получение такого второго мнения от какого-то суперзвездного врача а, онлайн даже за как люди готовы были бы, конечно, даже за большие деньги эту онлайн-консультацию пройти, потому что ну, мы сами многократно видели, как люди там прилетают, не знаю, через полстраны для того, чтобы просидеть там в коридоре приемного покоя, около операционной и не 5 минут врач посмотрел бы их снимок, да, например. Я понимаю, что, конечно, это было бы очень классный сервис для людей. Людей. Но пока, конечно, мне кажется, реалистичность его реализации ну, такая спорная, потому что, к сожалению, эти врачи, как правило, все-таки они ну, объективно не, не могут себе позволить проводить какую-то полноценную консультацию в конкретное время. Они и так перегружены и работают там, по 20 часов в сутки, потому что они преподают, оперируют, там, угу. может, да, в да, да, и да. так далее. Поэтому, к сожалению, скорее я боюсь, что здесь, ну, вот, мы так, ну, иногда эту тему так экспресс пока присматриваемся к ней, но вот пока, в общем, так до нее не дошли, потому что я думаю, что все-таки со стороны врачей будут как бы ограничения, да, что мы не сможем такое количество mm -hmm. врачей найти. Но в любом случае это другая история, то есть это скорее, конечно, разовые консультации. разные да, да, да. Когда вы выбираете прям вот этого конкретного врача, которому mm -hmm. вы вот прям действительно посчитали, что вот он супер там специалист, или может быть даже, я бы сказал, сказала, что а, в нем может быть в этом сервисе в пред, ну, предварительно какой-то наш консьерж сервис, когда мы помогаем вам выбрать. Потому что вот эти врачи вот. особенно нервно реагируют, когда к ним обращаются люди, которые не, не совсем по той теме, или у них не настолько серьезная ситуация, чтобы они там тратили на них свое время. Все-таки для них уже становится этот вопрос более приоритетным, чем то, что им там заплатили 15 тысяч за Согласна, абсолютно. Хорошо, тогда еще одно возражение. А как врач может мне что-то рекомендовать, если он не видит? Ну, например, я пишу, у меня ожог. Как я его пишу этот ожог? Ну, не знаю, красное, больно, там, это сантиметров или 45, ну, как бы такое, да? Вот здесь я могу присылать фотографии? Я просто, честно, я уже не помню, можно или нельзя. Ну да, здесь вот как раз важный момент, о котором я сказала, про то, как важно, чтобы врач да, был, в общем-то, хорошо э, обучен да, таким консультациям телемедицинским, то, конечно, пользователь, он может запросить, прислать и фотографию, да, вот как раз, когда это какие-то кожные истории особенные, то но, на самом деле люди у нас там фотографируют все, и горло к себе телефон засолчат, так, и, в общем, разные. Другие... Горло это еще да. самое безобидное. Да, место. да, да. Вот, и, соответственно, видео тоже можно записать и прислать. Например, как, не знаю, ребенок кашляет или дышит, если там кажется, что, например, не знаю, oh, уж, да. аллергия, еще что-то. Вот, и плюс, на самом деле, есть и технологии, когда врач просит пациента самого, да, например, сделать какие-то действия, попробуйте надавить здесь, там, там, как вы будете чувствовать, там боль отдает, куда-то нет и так далее. То есть на самом деле достаточно много вещей, которыми можно как бы компенсировать, не до, ну как бы отсутствие осмотра, да, физического. Но понятно, что, ну там будем реалистами, что, конечно, не все случаи космостабильные онлайн, да. Но я бы сказала, что здесь, скорее даже, наверное, для меня было не, приятной неожиданностью, что, в общем-то, вот мы сейчас сколько смотрим по своим да, по нашим консультациям, что только где-то 10, ну, может, максимум до 20% ситуаций, в которых все таки мы отправляем людей на очный осмотр. То есть в большинстве случаев, на самом деле в превалирующем большинстве, им оказывается помощь онлайн, и как бы у людей не появляется необходимость в итоге после этого ехать в клинику к врачу. Вот, потому что мы, как мы, конечно, изначально ожидали, что это будет в меньшем количестве случаев. Но я думаю, что здесь в том числе, наверное, зависит и от того, что и пациенты в целом все-таки тоже более-менее адекватно оценивают ситуации, потому да. что они понимают, что им никак не помогут, и они в таких случаях ну, да, с правилами не обращаются. Не будут. Да. С переломами да, тоже обращаются, само. и даже с зубами, вот, но, и даже мы иногда что-то полезное делаем. Потому что здесь я сказала, что это тоже из важного, что в тех случаях, даже когда в итоге, да, в консультации все-таки заканчивается тем, что рекомендовано очно да, обратиться в клинику, то вообще у нас все равно установку наших врачей постараться при, принести максимальную пользу онлайн, то есть как минимум. То есть врач может посоветовать, с какими сразу там, знаю, анализами, обследованиями идти к врачу да, очно, чтобы не тратить там, опять же, лишний прием только на то, чтобы это послушать. Он может посоветовать какую-то ну, помощь да, себе пока, там, чтобы облегчить симптомы, да, что делать до того времени, пока вы ждете врача, скорую, пока вы ждете приема и так далее. Снять тревогу смерть ну, тревогу, тревогу это самая, конечно да, да ну и тревога конечно тоже да что он может объяснить насколько это вообще слорочно, несрочно страшно там и прочее это безусловно угу. это на самом деле то на что вы обратили внимание это прям одна из наших ключевых задач потому что на самом деле это очень важно для людей да. Конечно. А вот смотрите, я, например, написала доктору, мне понравилось, как она со мной поговорила. Я хочу вот в следующий раз обратиться снова к ней. Есть же такая, по-моему, опция, да? То есть я могу и на протяжении всего месяца вот хочу только вот с этим доктором, прям мне она понравилась. Могу так вот все время подстраиваться под ее расписание? Ну, смотрите, базовая, безусловно, подписка предполагает, что вы обращаетесь. Вообще здесь, опять же, важная еще особенность, да, что мы сами навигируем пользователя, то есть он формулирует какую-то свою проблему, и мы определяем к врачу, например, изначально даже какой специальности, да, мы его отправляем и не просим это делать, потому что часто, мне кажется, тоже проблема, что люди, например, очень долго ждут какого-нибудь конкретного приема специалиста, потому что они сами решили, что этим занимается невролог, потом они приходят к неврологу, он да. говорит, зачем вы ко мне пришли, вам вообще-то да, к да, да, да, да. И поэтому, соответственно, здесь, ну вот первое, да, что мы делаем, то есть мы сами навигируем, поэтому с этой точки зрения, когда вы хотите быстрее получить решение вашей проблемы, то лучше, конечно, просто обращаться через наш стандартный как бы, процесс, и у нас ну, большая часть врачей вам понравится, все будет хорошо. Вот. Но у нас есть такая опция, когда вы можете возобновить консультацию да, с тем же самым врачом. Ну, в первую очередь это, конечно, удобно для продолжения как бы, диалога по той же теме. Что, Например, если вы поговорили да. с врачом, он вам посоветовал сдать анализы, то потом, чтобы с новым врачом еще раз там, не обсуждать эту же историю, не рассказывать ему, как все было, то можно в тот же самый как бы, чат по сути перезайти Идти с этим же врачом и уже туда, например, приложить там анализы или, например, попросить скорректировать лечение, если что-то там вам показалось, что не знаю, пошло не так или не помогает, и так далее. То есть, в принципе, ну и второй вариант, конечно, то есть мы показываем, вы видите, какие врачи сейчас на смене. Да, и можно тогда, соответственно, просто найти в его смену обратиться и тоже вы к нему попадете. А вот этот момент вы сказали, вот я не знаю, кому мне идти... Моя ситуация у меня болит mm. что-то, я думаю, ну как бы похоже на сердце, но есть еще подозрение, что это невралгия. И вот я значит думаю, кому мне обратиться, например, в ночи, когда у меня там что-то сдавило к неврологу или кардиологу... ну не в ночи, пусть будет вечер, mm. а к неврологу или кардиологу. Меня, я могу куда-то там зайти и написать, вот у меня вот это куда мне, вот есть такая да, так, так, история. Да, такая так, так будет. Вы у нас не обращаетесь к неврологу или кардиологу, вы просто обращаетесь с проблемой, и дальше, запрос мы Всё, да. вас, в общем, соединяем с нужным врачом, да. поэтому здесь так и будет. Окей. И все врачи несут, получается, юридическую ответственность за то, что они назначают, там советуют и так далее? Ну, и это непосредственно несет? Да, я думаю, что, конечно, на поправку, как компания, в первую очередь, несет перед вами как ответственность, компания. условно, угу. да, потому что врачи угу. являются нашими ну, как клиника. Да, да. Как клиника. Хорошо, давайте поговорим о том, сколько же стоит подписка сейчас. Ну, подписка стоит меньше, чем очный прием. Одно месяц подписки у нас, да. Ну, сейчас девяносто 899 рублей, ну, там цены меняются периодически, вот, но примерно порядок... Так. такой. И из важного, да, что значит э, эта подписка, да, соответственно, вы можете обращаться в чате к врачам неограниченное количество раз в течение действий вашей подписки, и в том числе можете консультироваться по поводу э, вопросов, связанных с вашими членами семьи, да, не только по поводу себя, задавать вопросы, тут тоже нет такого вот. Стоимость? 899 рублей сейчас, пока. Месяц, месяц да, получается да, месяц. и на меня, и на мужа, например. Или на ну, меня, да. и на ребенка. Но тут важно, что предполагается, что это именно подписка как бы не на нескольких пользователей, да, а на одного человека, который может в том числе спрашивать про каких-то других. Спрашивать про, про другого. Да, угу. то есть оно как бы базово, мы считаем, что оно привязано к устройству. То есть вы ставите на свой телефон, если вы готовы задать вопросы сами про своего, там, ну понятно, про ребенка, понятно, там или про мужа, то тоже хорошо, пожалуйста. Ну кто-то со своего телефона отдает его, там, назовем, своему родственнику, он проходит такую консультацию, то это тоже, в общем-то... Так можно Тоже входит. В общем, 899 рублей. И целый месяц вы можете просто, э, ну, не хочу сказать наглым образом, но получать информацию максимальную от разных врачей. Сегодня заболело ухо, завтра заболел глаз и так далее. И мне кажется, что мамам молодым, у нас просто есть такая рубрика, называется «Нужны ваши рекомендации». Туда девчонки пишут какой-то запрос, например, девочке у ребенка там заложило нос, что делать, куда идти, там, чем лечиться. И девчонки советуют. Это, конечно, здорово, это коммуникация, потому что ну, кто-то врача посоветуют, кто-то там скажет быстро, что он делает и, возможно, поможет. Но это все-таки не советы врачей. Я всегда тоже делаю на этом акцент. И здесь э, у вас, получается, что мама, у которой что-то происходит особенно молодая, мам, ну, я имею в виду молодая не в плане возраста, а в плане новоиспеченная, э, может, э, не знает, что делать, да, и она тут же может обратиться к врачу. Вопрос у меня такой. Если случается ночью, какие врачи работают? Я так понимаю, что не все. Но кто-то mm -hmm. по детям кто-то по взрослым, правильно? Mm -hmm. понимаю? Ну, смотрите, 24 на 7, то есть в том числе ночью да, всегда есть терапевт и педиатр, соответственно, узкие специалисты работают по определенному графику, но ну, обычно ночью они не работают, до 12 часов ночи они, ну, у нас, в общем-то, ну, значит mm -hmm. часть смен заканчивается в 12 часов ночи, и следующая будет там 8 утра. Но я бы сказала так, что тут тоже все-таки важный момент, вот примерно, по которому мы уже с вами обсуждали, про специальности врачей, да, наверное, все-таки когда люди сами определяют, к какому врачу им идти, то вот у нас особенно, мне кажется, после там поломанная психика, после поликлиник, когда мы представляем себе, что например, терапевт это врач, который вообще ничего не лечит, а только выписывает бумажки, рецепты и больничные, да. то, в принципе, на самом да. деле это не так, да, потому что вообще-то терапевт как раз, например, это врач, как если мы говорим, квалифицированного, практики. хорошего терапевта, да, который на самом да. деле по очень многим темам хорошо с ними разбирается, кроме, ну, если у вас не прям очень уже такой сложный Трудно диагностируемый случай, то в большинстве случаев они как бы могут разбираться и с вопросами кардиологии, и гастроэнтерологии, и эндокринологии, и вот даже там с урологическими базами, да, там типа цистит и так далее, заболеваний. То есть, по большому счету, на самом деле, терапевт и педиатр, как врачи такой первой линии, Самый на самом сильный. деле в очень большом количестве случаев и сами могут, в принципе, уже достаточно ну, как бы объема медицинской помощи оказать, но дальше уже в каких-то специфических историях там перенаправить, когда это будет нужно. Ну, как минимум, самый, мне кажется, такой страшный вопрос, нужно ли вызывать быстро скорую, да, или ехать в больницу, или это вот вообще стандартная ситуация, и можно просто там подышать, успокоиться, принять какой-то препарат, и, в общем-то, как минимум до утра спокойно... Да, общем, ну, этим, этим, в, да, этим вопросом точно терапевт и педиатр занимается. Терапевт и педиатр, так, абсолютно. Скорая или не скоро, это точно их достаточно. Это, да. А такой вопрос, какие самые частые, вы получаете, ну, наверное, есть какой-то у вас там рейтинг, вот какие самые частые специалисты, к которым обращаются, к самые популярные, скажем так. Ну, специалисты, то есть половина где-то консультации, это как раз терапевты, педиатры, а дальше уже, соответственно, узкие специалисты там, это гинеколог, дерматолог и невролог, самые популярные. Вот, самые такие следующей. популярные. Да. Mm -hmm. И а, есть ли такой вот у вас момент в работе с врачами уже, например, есть врач, какой-то гинеколог, и вот у него прям плохие отзывы, потому что, по-моему, есть форма обратной связи, что-то там про врача нужно написать, ну, там, удовлетворен, mm -hmm. не удовлетворен. И, например, вот плохие, плохие, плохие, плохие. Вы смотрите, у вас есть какая-то табличка рейтингов, и потом там, не знаю, в конце месяца вы так, Иванов, до свидания, мы с тобой Обращаемся, у тебя рейтинг 2. Есть такое? Ну, скажем так, мы собираем постоянно отзывы про своих врачей после каждой консультации, поэтому у нас очень большой объем обратной связи от наших пользователей. Врачей с рейтингом 2 у нас нету, и даже наоборот, нам немножко стыдно, что у нас, вот, нас могут уже заподозрить в необъективности, потому что у наших врачей у всех по минимальный рейтинг у нас, мне кажется, 4,8. А, ниже у нас рейтинга не было, но при этом... Тем не менее были врачи, с которыми мы расставались, но на других основаниях. То есть когда нам самим было понятно, что, например, их формат взаимодействия, например, с пациентами не соответствует, да, нашим как бы, стандартам, нашим ожиданиям и так далее. Поэтому здесь я бы сказала, пока таких ситуаций, чтобы это именно происходило на основании там, плохих отзывов и рейтингов у нас не было, вот, потому что ну, и все врачи, в общем, которые сейчас у нас работают, у них как бы наоборот фидбэк от пользователей очень прям очень позитивный. А бывает такое, что человек вот пообщался, так ему врач нравится, он понимает, что, наверное, они в одном городе находятся, и он хочет к нему сходить на личную консультацию. Или врач такой, а я не работаю, я только здесь. Ну, некоторые врачи работают в других клиниках, то есть есть врачи, например, которые работают на полставки, и на вторую половину ставки например, могут точно принимать <с Chick> в каких-то клиниках, но э, здесь на самом деле мы не запрещаем э, прийти к врачу очно, потому что на самом деле по всем нашим врачам э, их профили точно так же висят у нас на сайте на поправку, можно посмотреть их другие ah, места работы, увидеть это И записаться вид. уже. Да, если они есть. Но... Таких ситуаций, я даже думаю, наверное, вообще никогда не было, потому что, по большому счету, просто вероятность того, что именно пациент и врач оказываются в одном городе, ну, крайне неприятно, очень низкая, да, поэтому такого обычно uh -huh. не происходит. У вас написано, что консультации с врачами проходят в форме асинхронного онлайн-чата. Спросить можно о заболеваниях, симптомах, назначениях, результатах анализов, налоговом вычеты за оказание медицинских услуг. Я зацепилась за эту фразу, потому что я всегда, каждый год, я думаю, вот я соберу чеки, я, значит, подамся в налоговую, каждый год я благополучно этого не делаю. И что, можно так? То есть можно просто озадачить врача, закидать его этими своими чеками, и он мне поможет это все сделать? Ну, не врача, ну, а кто это? Я даже да, не знаю, кто у нас, это. Да, у нас, помимо врачей, в подписке есть еще консьержи, да, или консультанты, такие медконсультанты, да. которые решают разные тоже дополнительные вопросы, помогают пользователям. Ну, это такая, с одной стороны, это и техподдержка, <clears throat> с другой стороны, это как раз-таки периодически вот вопросы навигации, да, правильные к нужному врачу, и в-третьих, как раз-таки они с такими околомедицинскими вопросами помогают людям. То есть у нас, ну, есть и другие вопросы, к которым можно обратиться. Поэтому в этом смысл да, подписки, что это такая история такого Одного окна по разным проблемам. То есть, например, не знаю, мы можем помочь там, если Например, лекарства, которые вы регулярно принимали, там пропало из аптеки, найти в какой аптеке можно купить или какой там более дешевый аналог, например, подобрать. По налоговому вычету конкретно это скорее такая, ну, больше как консультационная, да, помощь, чтобы просто рассказать, какие вообще там правила его получения, как его получить, там, что нужно, какие документы, И тогда, и, конечно, именно непосредственно само оформление, да, они здесь сделать консультанты не смогут, вот, но какую-то поддержку, по бы информационную, да. да, информационную, да, они могут держит. А если еще у нас в России, ну понятно, что вот наверное такой, такой такого масштаба вы одни. Я, я просто не знаю, да, но может быть есть у вас уже какие-то подросли конкуренты или кто-то был, например, до вас, кто еще держится на плаву, либо уже сказали, ну мы ушли из этой телемедицины, вот эти пришли, пусть они теперь занимаются. Ну нет, в телемедицине, конечно, изначально были компании, в том числе как раз поэтому, мы, в общем-то, долго не выходили сюда, потому что ну, было понятно, что вроде как на рынке уже есть как, другие игроки, а, но основные конкуренты, безусловно, это Сберздоровье, Яндексздоровье и Доктор рядом. Вот, но я бы сказала, что, наверное, вот как раз, когда мы приняли для себя решение, что мы хотим заниматься телемедициной, то а, поэтому, наверное, появился такой... У нас специфический формат, да, нестандартный, с которым мы работаем, потому что мы хотели найти какую-то свою нишу. Мы хотели понять, а с чем мы выйдем, потому что мы выходить опять с тем же самым, где уже есть другие игроки, и, ну не очень понятно, в чем как бы плюс да, будет. Вот, поэтому мы как раз смотрели в том числе на зарубежные аналоги. И вот, например, как раз столкнулись тогда с американской такой компанией, которая называется 98.6, типа 36.6. Они uh -huh. как раз-таки вот работают в формате исключительно синхронного чата, да, телемедицина в синхронном чате тоже по подписке. И, соответственно, вот мы изучили тогда их подробно, их модели, показалось, что это действительно выглядит интересно, у этого много плюсов, и такого нету. И, соответственно, вот поэтому мы с таким предложением и вышли. Вот. И поэтому можно сказать, что ну, вот наши, у наших конкурентов просто другой продукт. Да? Они все, в общем-то, работают в формате разовой онлайн-консультации, и это немножко то другое. Вот, поэтому, наверное, во-впрямую по такого, как у нас, продукта ни у кого нету. Поэтому мы просто разные. Вот, ну и сейчас, наверное, все-таки в большей степени я бы сказала, в телемедицине нету такого прям откровенного проблемы в конкуренции друг с другом. Потому что мне кажется, больше все-таки мы конкурируем за умы наших пользователей за то, чтобы они вообще в принципе осознали, что есть такая возможность, поверили, попробовали, как оценили и начали использовать, чем между там как бы компаниями, да? потому что все-таки охват очень низкий пока сейчас использование телемедицины. Uh -huh. uh, да, прям под всем подписываюсь И обычно в конце беседы Принято говорить о творческих планах <laughs> Ну, или о бизнес-планах Но uh, я хочу перед, перед тем, как спросить Что же у вас впереди Я хочу озвучить немножечко, что еще подготовили да, вы, Для тех, кто у нас будет слушать большинстве своем безусловно, в записи uh, Потому что, ну, не все у нас сейчас в Инстаграме далеко Так вот uh, Виктория предложила очень интересную историю Чтобы... Все вы, кто будете слушать наш эфир сегодняшний, подумали над тем, а что же еще можно внедрить в сервис на поправку. Вот какое еще им интересное направление вы можете придумать. И самый-самый интересный ответ будет выбран 16 марта. А подарок, я даже боюсь говорить, <laughs> я даже боюсь говорить, это годовая подписка на безлимитку. Общение с врачами, как мы уже поняли, с очень хорошими квалифицированными, э, сервисом на поправку. В общем, крутая совершенно тема, поэтому прям сразу садитесь, начинайте бизнес-идеи строчить. А пока я, Виктория, вас прошу, может быть, уже что-то есть, что ждет нас прям завтра новенькое? Ну, прям завтра, наверное, таких прям супер историй не буду, каких-то сейчас рассказывать, потому что там скорее какие-то больше. Более ну, небольшие изменения, да, если говорить про какие-то крупные вещи, да, которые могут быть более заметны да, людьми Ну мы, безусловно, смотрим, задумываемся там, над ветеринарами Потому что хотелось бы, чтобы полностью для всей семьи была подписка для всех ее членов да, В том числе лохматых, всяких четвероногих и прочих а, да, ну, а, да, потому что с этим еще хуже, чем с людскими врачами ну да, да, безусловно, поэтому там как раз-таки важно, что, в общем-то, там нету бесплатной медицины и вообще ни в каком виде, и плюс люди, конечно, очень часто готовы, в общем, своего питомца лечить и себя не лечить, он их больше гораздо волнует, поэтому, конечно, хотелось бы им тут тоже как-то помочь, ну вот, пока тоже посмотрим, Уху. можем ли мы тут тоже что-то предложить, вот, ну, также смотрим... А психологи что-то вы начали говорить про да, психологов? Да, смотрим на психологов тоже, но тут, конечно, я бы сказала, что... Это очень интересное направление, но особенно сейчас кажется, что чем дальше, в общем, тем более актуально становится ментальное здоровье для людей, да, и, в общем-то, перестает это быть такой темой, что если я тут общаюсь с психологом, я что, больной, то, в общем, как-то уже становится понятно, что это нормальная часть жизни, и, в общем, с этим полезно работать, чтобы чувствовать себя счастливым человеком, вот, но здесь я бы сказала, что, ну, опять же, тоже здесь есть много компаний, которые хорошо и давно с этим работают, нужно понять, ну, опять же, с каким предложение мы можем выйти чтобы тут какое-то занять свое место вот потому что конечно ну безусловно тут во-первых мне кажется и без видеоконсультации да уже будет сложно потому что все-таки слишком много личного хочется да. человека видеть, его эмоции да чувствовать лучше вот и конечно подписка тоже здесь если она и может быть то это все равно какой-то другой продукт то есть все-таки явно он другой цены и другой интенсивности использования и так далее вот поэтому ну, тоже да. мы тоже об этом думаем это интересно вот ну а из таких более футуристических планов ну мне мне, конечно, очень нравится тема про всякие гаджеты для того, чтобы оценивать дистанционно да, состояние своего здоровья или ребенка. Вот в частности, когда можно там, не знаю, послушать, да, как стетоскоп, посмотреть там, нос, слушать, чтобы врач, соответственно, находящийся далеко от тебя, смог это все услышать, увидеть да, у себя на компьютере то это конечно тоже кажется очень вообще классная штука хотелось бы тоже чтобы мы к этому пришли тоже как возможно это может быть частью подписки да например когда ты получаешь как-то в рассрочку эти все устройства сейчас уже в россии они тоже есть запатентованные рабочие и даже не космических денег стоящие поэтому конечно это тоже очень классная штука мне кажется класс. Мы будем ждать с нетерпением, правда. А про ветеринаров я очень жду. Вот мои два существа здесь сейчас пытаются мешать съемки, поэтому, дай бог, чтобы они были здоровы, как и все остальные люди и животные, но, тем не менее, правда, для тех, у кого есть животные, очень животрепещущая тема. А я, что хочу сказать, что, во-первых, я очень-очень рада была с вами сегодня поговорить, потому что, правда, вот, во-первых, я чувствую близость наших проектов в том, что, действительно, и одна идея да, какая-то вот такая взаимодействие врачей с персоналом, и все-таки помощь людям максимально быстро находить своих людей, своих врачей, это очень важно, это то тоже, чем мы занимаемся, поэтому мне просто это очень близко, и, соответственно, я очень рада была вот, что услышать людей, которые тоже про это. А во-вторых, я, конечно, безумно рада, что после нашей сегодняшней беседы все, кто будет пересматривать запись, вообще узнают, что такое на поправку, и какой ценнейший ресурс можно получить за 899 рублей. Я сейчас, как в в телемагазине практически за 899 рублей на месяц это прав, ну это реально надо попробовать вот серьезно и для того чтобы как минимум сделать вывод что да окей мне телемедицина не подходит или ой слушай это крутая штука вот поэтому поэтому и еще что я хотела бы сказать что Алексей который вчера угадал вас каким-то волшебным образом тоже не останется без подарка Алексей вам компания на поправку дарит три месяца без лимитки на этот чудесный сервис. Ну, я еще Алексею напишу в личку, потому что думаю, надеюсь, он порадуется, даже уверена, что порадуется. Все, сейчас мы будем публиковать пост по поводу э, всех вообще... Буду сейчас прям писать, о чем мы говорили, потому что говорили мы много, и хочется, чтобы все это смотрели, слушали и пользовались. Вот. А вам спасибо большое за то, что вы придумываете столько интересного, полезного, самое главное. И главное, что вы, очень видно, что это прямо вот ваше, ваше, ваше. Вы говорите, на каждый вопрос отвечаете прям вот с таким не то чтобы даже погружением, а вот вы это, это ответ на этот вопрос, прям вот одно целое. Это очень круто. Ну, по крайней мере, я, я всегда за то, чтобы все шло от человека. И когда видишь человека, который стоит за компанией, ты совсем по-другому смотришь на компанию. Вот мне кажется, вас прям надо везде расклеивать. И чтобы все видели, чтобы все слышали и прям будут проникаться по-другому. Потому что идея вообще, вот вот все-все это, это прям тогда по-другому. Класс, да, спасибо класс. Спасибо большое. Да, вы прямо таким прям амбассадором сервиса до поправки стали. Я прямо тоже была очень, была очень приятна. Да, спасибо большое. Спасибо огромное. Да, я, кстати, в сентябре, а вы только летом это запустили, а я в сентябре уже и попробовала. Так что, о, я амбассадор. Спасибо большое. Всего вам доброго, хорошего вечера. И будем сейчас смонтировать запись, чтобы побыстрее ее выложить. И все-все-все посмотрели ее скорее. Все, пока-пока. Спасибо большое. Хорошего вечера. До свидания. Но для всех, кто так же, как я вдохновился телемедицинским сервисом на поправку, будет промокод, который дает скидку 20% на первый месяц подписки только для новых пользователей до 31 марта. Обязательно попробуйте.